ЯКОВ ПОЛОНСКИЙ НА РАССВЕТЕ Утро каждое, и это начинается с рассвета. Вверх, скользя по небосклону, разливается заря, И кусочки янтаря сыплет тополю на крону. Он скорей стряхает их, и в алмазы на травинке Превращаются росинки, Отчего и светил стих.